Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Советский тяжелый танк 10 уровня Объект 279 Ранний, карта Эрленберг Игрок Эссанарт Только я это договорил, как счет становится 0-1 Сливается союзный светляк Ах, не удается попасть ПВЗ по 114 Так удачно он там бортом башни Стоял со второго выстрела пробить удается. Куда, я даже, если честно, и не понял. Даже сводиться 279-й не стал, еще и под оглушением произвел выстрел. Не знаю, так, <laughs> так расточительно используют золотые снаряды. пробитие в НЛД-Т110. Я-3. Счет размочили. 1-1. Сливается. Тяжелый танк у противника. Здесь 79 9 решает подъехать поближе. Счет 2-2. 2-3. Достаточно быстро развивается забытие. Уже 2-4. Да, вот в такой момент, когда если вот ты, ты сам в бою находишься, хочешь, блин, ребята, что вы творите, остановитесь, не сливайтесь. Всё. Небольшое затишье. Сливаться перестали и в одной, и в другой команде. Есть пробитие, удается здесь выцелить лючок вз 114 -у. Мне кажется, иногда вот так во время боя подозрительно... Подозрительно быстро все выцеливают вот эти вот лючки. Да, вот так раз выглянул, пук, и сразу же выстрелил. Даже там такое ощущение, что... Не знаю. Не то, что не сводился, мышкой не двигал. Так, хоп-хоп. Наталкивает это... На определенной мысли, конечно, в такие моменты. Ну, здесь есть возможность мягко-мягко вот 110 пострелять. 705 пробивает золотым снарядом. Не удается добрать 110. -й. Как же так? Блин, у него всего 32 единички прочности. Ну, придется, придется тратить снаряд. Никуда не денешься. Счет 5-6 почти равный. Ну а теперь наказать обидчик 705-го. Ну, что-то опять, прям, не знаю, тогда пытался загуслить, и еще и не пробил. Слишком. Ну и все, 705-й, если ремка на КД попал в ловушку. Нет, откатывается. 705-го добирает 268-й. Счет 6-7. Ну, в такой ситуации, да, можно и на автоприцеле, когда противника не видно, нет прямой видимости, но, да, мешают какие-то вот заборы. Вот так на автозахвате можно попасть. 6,8... Готов. В третий. Противник. И счет 7-8. Почти сравнялись команды. Да, но зато у противника еще три арты. А союзные уже все уничтожили. Кто там Светляк постарался. Да нет, Рушка, я смотрю, никого не уничтожил. Ну, возможно, подсветил там и. Вот он, голубчик, сидит, выцеливает. А, снаряд проходит выше. Ну, есть возможность подъехать поближе. И уже не промахнуться. Чуть-чуть там не хватило, чтобы добить. Здесь, конечно, везет плюшка от гриля в корму. Каким-то чудом просто сейчас гриль не пробил здесь 279. Еще одно непробитие от гриля. Ну, Арта методично там снимает, да, по соточке, по две соточки. Тут еще кран вагон слева подтягивается. Да, ну, вот так, если стоять, тут вести какую-то позиционную перестрелку, Арта будет делать свое грязное дело. Поэтому стоять вот так тоже нельзя попадать за свет. Он е сотый получает, походу, от гриля. Еще и от Арты на 300 с лишним. Еще... Прячься, да <сасых>, не отсвечивай. Готова рушка. Не знаю, да, что он так выкатился, ждал. Какие у него там шансы были вообще пробить 279-го? По-моему, никакие. Еще одна неудачная попытка от гриля. Еще и сзади вафля стреляет, тоже не пробивает. 279-й танкует <сасых> <сасых> <сасых> всеми местами, да? Теперь приходится вниз закатываться. Чтобы у вафли не было возможности стрелять. Все, вдвоем остаются. Е Были, да, вдвоем, все. <laughs> Один. Еще раз вафли не пробивает. И гриль! шесть ну, уже половиной тысяч натанкованного урона. Ну, арта на 300 сотни пробила. Ну, не пробила, в смысле, да, если пробил, то уже все бы. И что вот делать в такой ситуации? Слева ПТ, справа ПТ. Ну, единственное то, что они находятся далеко, и у них сейчас, скорее всего, не будет возможности засветить 279-го, если они будут продолжать там сидеть на своих позициях. 279-го, так сказать, можно хотя бы выйти из окружения. Ну здесь удается еще и вафлю засветить. Надо, надо добирать, и есть, готово. Шестой уничтоженный противник. 79-й даже за свет не попал. Мне что-то не, не видел, что пламочик сработал. Интересно, сколько Сколько прочности у гриля, да? Но если так посмотреть, то полный запас. Если он, конечно, весь бой там в кустах в углу карты просидел, то он с полным и есть. 10 снарядов вот весь 79-го остается. В принципе, вполне достаточно. Я вот не знаю, вот 279 едет, ломает одно дерево Второе дерево, что делает арта в этот момент, да? Была возможность здесь просто 279 добрать Вот еще одно дерево ломает То есть, бери, стреляй, все Они какие-то, походу, не особо опытные и не одаренные артоводы Настоящий артовод уже бы... Вот он гриль с полным запасом прочности получает пробитие на 600 чем фугасом стреляет 279 79 -ый. где чемоданы не пойму, две арты, они что обе спят, вот один летит второй летит на 135 урона там у гриля остается 134 единицы прочности что ты делаешь, гриль если уж приехал, езжай наверняка да, там пробуй с борта заехать что ли нет, вот так бездарно. У него 1800 единиц прочности было. было. Фугасы, конечно, с картоном творят чудеса. До конца боя остается 4 минуты. Можно ускорить этот процесс поиска артиллерии. Можно, можно сказать про то, что артоводы и вот этот вот гриль просто слили бой. У них были все возможности довести этот бой до победы. Есть одна арта обнаружена. Один выстрел готов. Осталось найти только объект 261. Вот тут тоже арта, да, непонятно. Встал в чистом поле, блин. Встань ты где-нибудь в кустах. 79 решил расстрелять боекомплект оставить, наверное, один снаряд, чтобы получить эту медаль, не помню, как она называется уничтожил последнего противника последним снарядом, но я это уже вижу не первый раз ну нет, что-то пока не стал, три снаряда у него многие игроки так делают да, понятно, что это определенный риск потому что не раз мы видели, как и картон не пробивается убойными калибрами Возможно, 279-й передумал. Думает, ну его нафиг рисковать. <laughs> Представьте, вот тогда расстреливаешь боекомплект, остается один снаряд, стреляешь и не пробиваешь. Бац. Пфф. Ну, куда-нибудь там экран до да, какой нибудь не пробил. В попал. В ствол, не знаю, там. Пошла заключительная минута. Арта куда-то убежала. Вот что ж, ж собака, хочется сказать. И на захват уже времени не хватит, не хватит. вот, обнаружим противник, и при этом добирается тараном. Вот такой вот финал. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.